Здравствуйте, уважаемые владельцы животных, здравствуйте, мои клиенты, пациенты, с вами снова я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Сегодня мы с вами поговорим о предновогодней суете. Сегодня мы с вами откроем такую тему, вскроем такую тему, значит, о том, как вести вам, владельцам животных, с вашими животными в новогодние праздники. Почему я поднял эту тему? Потому что очень часто в моей практике это встречается, а что это, я сейчас скажу чуть-чуть дальше. Я хотел просто спрофилактировать, чтобы этого не допустить. В новогодние праздники, наряженная елка, мишура, снежинки, игрушки, ваши животные, коты, кошки, там, собачка какая маленькая, все, играют заглатывают эту мишуру, а 1 января вы бегом бежите в клинику. Федор Николаевич спасай! сколько за свое время, сколько я их поспасал, сколько это. Чтобы этого не допустить, лучше спрофилактировать. Старайтесь как-то оградить, старайтесь как-то не допустить, чтобы кот не проглотил мишуру. Алюминька, она же алюминиевая, очень прочная и, так скажем, довольно-таки серьезная вещь. Попадают в желудок, попадают в кишечник, потом будут проблемы поролоновые эти игрушки, всякие разные целлофановые игрушки снежинки эти всякие, тоже сколько, сколько подоставали из желудка из кишечника, вот чтобы этого не допустить, лучше профилактировать, оградить оградить, вот это что касается этих вопросов далее, к вам наверняка придут гости, а вы кормите своего питомца коммерческими кормами вот, вы насыпали Дали, животное съело, все хорошо, водичка стоит, вечером вы опять дали, и все. И вот в праздничные дни, в предпраздничные праздничные дни, пусть это кормление останется таким, какое оно было и какое оно есть у вас. Если вы кормите натуралкой со стола, то, что сами кушаете, рис, допустим, курочка, кисломолочное, все вот это все, пусть так и останется, только это. Ни в коем случае не позволяйте гостям, родственникам, знакомым, которые будут у вас за столом давать собачке колбаску со стола, апельсинку, э, боже упаси, потому что цитрусовые, вы уже знаете наверняка, цитрусовые это э, сильнейший вот. вот. Никакой шоколадки, не надо пичкать животное во время э, новогодних праздников. В салат оливье не давайте, не давайте, не надо. Вот. Э, и гости пусть не дают потому что потом будут проблемы с желудочно-кишечным трактом, потом ну, не скажу, что отравление, но проблемы могут быть. Дисфункция, э, поносы всевозможные, э, не выяснили этиологию. могут быть проблемы. Вот. Тоже обратите на это внимание. Это лучше спрофилактировать, лучше поберечься, э, чем нежели потом э, принимать меры. Следующий фактор, факт ли, если вы Точно будете знать, что ваше животное будет либо присутствовать, либо как-то слышать эти салюты, эти взрывы, эти бомбежки всевозможные. И пугается этого, это большой стресс для животного, это большой стресс. Его следует как-то избегать. Вот Я рекомендую вам дней за пять попоить ваших питомцев... Стоп стресса Есть такой препарат у нас в ветеринарии, в зообагазинах есть. Стоп стресс. Если нет именно стоп стресса, девочки, продавцы, консультанты, они вам посоветуют любой другой препарат, который профилактирует вот эти вот болячки боязненные, скажем так. Вот. Но... Чтобы не принимать его, но если вы во дворе стреляют, а животное в квартире боится, вот лучше попоить. А так как-то каким-то образом не брать на эти мероприятия или оградить, чтобы животное не попадало. Вот. Или после этого тоже самое можно подавать, если испугалось животное, вы чувствуете, что испугалось, раньше не, не, не чувствовал, не видел. Я почему так говорю? Потому что пройдено через это все. Вот это все вкупе, вот это все вкупе, то есть профилактика поедания, так скажем, или попадания в желудочно-кишечные и народных предметов перед Новым годом, это особенно остро. Чтобы вы не перекармливали, чтобы ваши гости не давали ничего лишнего животному, вот это. И вот эти вот взрывы, салюты, ну, все вот эти, вот они профилактируются, профилактируются. Я сказал, как? Вот. Поэтому любую болезнь легче предупредить, нежели ее лечить. Любой пожар легче предупредить, нежели его тушить. Любое действие легче спрофилактировать, нежели потом заниматься с ней. Так вот я с этим вот обращением в предновогоднее время к вам обратился, чтобы потом вам, у вас не было проблем с вашими животными. С наступающим Новым годом вас! Желаю вашим питомцам здоровья, вам тоже здоровья, удачи, всего наилучшего! Пусть 2020 год для вас будет лучше, чем был 2019. До свидания, до следующих встреч.